Игорь Мерлин представляет. Привет, дорогие друзья. С вами Игорь Мерлин. Сегодня у нас воскресенье, 15.00. И в это время я выхожу в прямой эфир. Ну, пока вы тут собираетесь, всем привет. Пока вы тут собираетесь, буквально пару слов хочу сказать. В прошлый раз, после эфира, значит... Ну, там говорили, Мерлин, я тебя нашла, там или там все хорошо. Ну, вот одна дама написала, она говорит, пишет, Мерлин, я разочарована. Как же так, ты там про какие-то прививки пишешь, а как же там магия. Ну, друзья, магия магии, а прививки прививками. Да, привет, дорогие друзья, спасибо, что подключаетесь. Да, вижу, спасибо за сердечки. У меня тут несколько камер, я вот прям в студии. Видите, у меня хороший фон, красивый. Это натуральное окно. Это Нью-Йорк, видите, да? Нарисованный. На кусочке старого холста, как у папы Карла за камином. Так вот, сегодня мы с вами поговорим. Ну, если у вас есть вопросы, то, пожалуйста, дорогие друзья, все, привет, задавайте вопросы, Если ли вопросов, Пока вы там пишете вопросы, я вам расскажу кое-что интересное. Расскажу о том, почему вот сейчас такая ситуация и у многих не получается. Я не говорю, что именно не получается. Может быть, не получается там заработать денег, создать отношения или наладить контакты с детьми. Вот что-то не получается. Вот что надо делать для того, чтобы получилось. <сильно> Многие скажут, ну что тут делать, ну надо... Кто-то скажет, там, учиться, кто-то скажет, ничего не делать, кто-то скажет, оно само, да, оно само как-то вот, да, переболею, я тобой переболею, ненаглядный мой, да, как-то там все переболит, и оно все, нет, друзья. Самое главное, с чего надо начать, с чего я вам рекомендую, когда вот так вот происходит, когда что-то не получается, нужно начинать с первого шага, что называется. Что такое... Начинать с первого шага. Ну, во-первых, я вот знаю, ко мне совсем недавно, на прошлой неделе, пришла новая клиентка, такая на трехмесячный мой курс консультации, вот, личное сопровождение. Вот, и она говорит, ну, у меня все, я вроде бы все понимаю, все, ну, все, у меня есть планы, есть все хорошо, но как-то что-то не получается. И когда мы начали смотреть, чего она хочет, она увидела, что она хочет совсем не того. Точнее, у нее внутри есть понимание какое-то, вот чего-то, а сформулировать она не может. А если она не может сформулировать, значит, что получается? Получается, что для Вселенной, для Вселенной, для Вселенной это такое вот, получается, знаете, как, как собака, да, смотрит, значит, а сказать не может ответить. То есть... На самом деле, сама не знает, чего хочет. И таких людей очень много. И дорогие друзья, не потому, что вы такие плохие, там, или еще какие-то. Я тут вспомнил одну интересную притчу. Притчу. В Индии есть один город, где люди занимаются, ну, не помню, как он называется уже, занимаются там всякими непотребствами. Там пьют, курят на там наркотики, ну... И всякие излишества нехорошие, как говорил вицен да, в известном фильме. И вот э, трое мужиков, значит, после всяких излишеств обкурились там этой травы и вышли на берег Ганги. Ганга это река, такая широкая река. И они, уже была глубокая ночь, и они захотели переправиться на другой берег Ганги. И вот они сели в лодку и начали грести. Двое гребут, один отдыхает. Потом меняются, опять гребут, один отдыхает, двое гребут. Гребли, гребли, гребли, уже выбились из сил. Ну и, короче, уснули все, все втроем уснули, значит, и когда они утром проснулись, оказалось, оказалась очень странная картина. Оказалось, что, оказывается, они никуда не уплыли. Лодка была привязана, и вот все, что они на веслах гребли всю ночь, это было на одном месте вот, притча говорит, что, не, не, что невежество, оно привязывает нас к берегу и не дает нам достичь новых мест, новых, новых вершин, понимаете? То есть вот это невежество, то есть есть нечто, что вас не пропускает. Спасибо за сердечки, спасибо, вижу сердечки, да, там справа внизу есть кнопочка сердечки, спасибо, друзья, понимаете, да? То есть получается так, что некое есть незнание, это можно назвать невешество, а можно назвать неведение. То есть то, чего человек не ведает. Человек не ведает, он не может этого знать. И поэтому получается, что что? Получается, что этот человек стоит на месте. А для того, чтобы вы знали, как происходит вообще процесс, Процесс есть В нашей жизни есть всего, есть всего два как бы, процесса такие. Есть процесс созидания, то есть строительство создания. И есть процесс разрушения. Вот если вы посмотрите на свою жизнь, на жизнь окружающего, то все состоит именно из этих двух частей. И человек каждый живет в этом контексте. Либо я создаю, либо я разрушаю. Либо я создаю, либо я разрушаю. Вот сейчас я что делаю? Я сейчас создаю нечто, что поможет многим из вас куда-то продвинуться в своей жизни. Но есть один нюанс, как говорится в том анекдоте, но есть нюансы. Нюанс следующий, что если вы остановились и ничего не делаете, то, скорее всего, вы разрушаете. Ну, заметьте, если дом, дом стоит... Да, если его там ремонтировать, что-то в нем делать, он может долго-долго стоять. А если его не ремонтировать, то за то же время он разрушится, зарастет там грязью, пылью, все, все там превратится в труху. То есть, стояние на месте это процесс разрушения. Так вот, многие люди чего-то ждут, чего-то ждут. А если завтра вот это, а если я подожду, вот не надо ждать, дорогие друзья. Вот здесь главное действовать, вот самое главное в этом а, действовать, то есть брать и делать, брать и делать. Вы берете просто и действуете. Спасибо, привет, друзья в Инстаграме, на Ютубе, все, э, все, там, там, там, где я всех вижу, вот. Понимаете, да? И получается, дорогие друзья, что вот этот процесс он постоянен. И зависит от того, что с вами происходит, только от вас. Если вы действуете, вы создаете. Если вы ждете, то вы разрушаете. Понимаете, да? И когда вот до меня первый раз это дошло, это было много-много лет назад, вот, про это неведение, а про вот эти вот разрушения, я когда узнал, у меня с той поры изменилась жизнь, просто просто ну кардинально поменялась жизнь почему потому что а, потому что я понял что мне надо каждый день действовать каждый день действовать смотрите друзья многие очень боятся а, но ну, если бы это был вебинар я бы вас попросил а, поставьте пожалуйста а, пятерочки если вы вот увидели, что вам все-таки, вы не знали, например, что если вы не делаете, то разрушаете. Ага, вижу пятерочки. Так, здесь вижу. Здесь вижу. Так, вижу пятерочки есть. Спасибо, друзья. Ну вот, и сердечки есть, и пятерочки есть. Вот. То есть, другими словами, даже те люди, которые сейчас вот просто пришли посмотреть, меня первый раз видят. Спасибо за спасибо за сердечки, а, те, которые меня первый раз видят, они тоже, тоже увидели, что, а, вот этот чувак, он что-то, что-то такое полезное сказал. Это не обязательно, что до вас, как говорится, дойдет, да? а, как, как, как говорится, над анекдотом смеются два раза, когда все и когда дойдет, так и здесь. Бывает, что через несколько лет вспоминаются слова, вот я помню своих учителей, вспоминаю слова, что вот мне когда говорили, я думал, думаю, что за фигня какая-то, что мне, я и так знаю, я сам, я сам врач, чего вы меня лечите, я сам великий тренер, вот. Но оказалось, что это далеко не так, это далеко не так. То, что кажется, это не значит, что это есть на самом деле. Вот, друзья. Так вот. Когда вы начинаете действовать, вы переходите на другой уровень сознания, на другой уровень осознанности, и у вас начинает получаться. Может не получаться раз, два, три, пять, шесть, семь, восемь, девять, на десятый получится. Но если вы сделаете раз, два, то что получается? Что ничего не получается. Это говорит о том, что надо продолжать делать. Даже если вы делаете неправильные действия, вы создаете нечто. Как говорят умные люди, если мы не получаем того, чего хотим, то мы получаем опыт. Правильно, друзья, мы получаем опыт. И этот опыт помогает нам дальше уже увидеть, подстелить соломку там, где надо. да, Там, где надо обойти, перепрыгнуть, проползти, спрятаться, да, переждать, но активно. Вот, поэтому, друзья, я вас э, призываю к тому, чтобы вы обратили внимание на то, что происходит в вашей жизни, каким образом у вас происходит вот этот процесс действия-недействия, действия-бездействия, а э, вот что бы с вами ни происходило, всегда задавайте себе вопросы такой, я сейчас создаю или я разрушаю, создаю или разрушаю, вот что в данный момент? И когда вы будете задавать этот вопрос, это будет означать, что вы уже прямо сейчас, прямо сегодня продвигаетесь в своей жизни, даже просто задавая этот вопрос, я сейчас создаю или разрушаю, создаю или разрушаю, вот. И как только вы научитесь это делать, это будет происходить на автомате, уже ментальная оболочка, что называется, ваши мозги, они подключатся и будут вам помогать, помогать на уровне интуиции, будут помогать вам нечто создавать, создавать что-то, что вам принесет те результаты, которых вы хотите. Но многие люди, я вам сегодня рассказывал, для тех, кто присоединился только что, вот на Ютубе у нас тут присоединились, вот, только что, значит, рассказывал, что Одна дама, которая у меня начала, вот стартовала программу индивидуальную, трехмесячную. Как раз у нее, я про нее рассказывал, вот такое произошло. Она увидела, что она в своей жизни разрушает, она ждет. А когда придет Новый год? После Нового года, ну, всегда клиентов мало, ну, например. Ну, я говорю, про прошлый год она мне рассказывала. Прошлый, это, Новый год прошел, тут пандемия. Пандемия все позакрывалась, у людей денег нет, у людей денег нет, тут тут еще. Только она захотела перейти в интернет, и все ломанулись в интернет. Там в сотни раз конкуренция увеличилась, да, потому что все ломанули в интернет, понимаете. А она сидела, ждала, Ждана, ждала она, ждала на берегу моря и дождалась, да, как говорится. Вот, 30 лет и 3 года, вот. Поэтому, друзья, начните действовать, даже если у вас не получается. Начните просто делать. Если вам непонятно что-то, вы можете всегда э, пишите мне э, в личку, задавайте вопросы. Э, у меня есть сайт igormerlin.com, можете через сайт мне задавать вопросы. Я везде в соцсетях, наберите Игорь Мерлин на Ютубе, например, и там вылезет... Э, ну, так скажу, несколько тысяч моих роликов, потому что за многие годы записаны роликов на многие темы. Если вам что-то хотелось бы в своей жизни поменять, тоже пишите, спрашивайте, я вам пришлю либо ролики, либо а, записывайтесь ко мне на консультацию, и мы с вами побеседуем очно, как говорится, побеседуем с вами с глазу на глаз. Вот, вот а, именно про это я хотел вам сегодня сказать. Спасибо за сердечки. Дорогие друзья, если у вас есть вопросы, пожалуйста, напишите вопросы, которые у вас есть. Вот, я с удовольствием на, на эти вопросы отвечу, потому что не хочу вас особо задерживать. Самое главное, что вот мне пришло сегодня, и, и еще, знаете, расскажу, расскажу такую историю из своей из своей жизни. Когда-то очень давно, это, было какой же, где какой же это был где-то 96-й, наверное, год. У меня был бизнес, несколько торговых точек. Я торговал автозапчастями, автохимией. У меня были продуктовые контейнеры, хостовары. Пять контейнеров, короче, у меня было. Вот. И был у меня напарник. Володя Владимир Викторович. Вот. И если бы, конечно, сейчас с моим с моим опытом, конечно, тогда бы ух... Но тогда, значит, было совсем другое дело. Вот, короче, я набрал денег ну, ну, там, у друзей, у бандитов, даже у священников, у милиционеров. Ну, у меня были до того такие нормальные связи. То есть набрал денег, мы их вложили и радостно, значит, открыли оптовый склад продуктовый. Да, это... Знаете, в Москве зарял Тайвосток. Платформа окружная, если кто-то знает. Ну, это вот э, там, ну, неважно. Э, вот, значит, э, и, значит, начали действовать. Начали действовать, значит, и э, каким образом мы действовали. Писали только расходы. То есть не писали, сколько приходит, писали, сколько... Вот он отчитывался, сколько он получил денег и сколько... Он из них потратил. И я отчитывался. Мы друг перед другом. У нас такие были. Ну, у каждого было по, по несколько пачек денег. Каждый день ездили за товаром. Я садился за руль «Газели». Значит, ехал на пивзавод, значит, набирал там пиво. Вот. Потом привозил «Газели», пока ее разгружали. Я садился на микроавтобус Volkswagen, ездил, ездил там за крупой. Он приезжал, пересаживался у нас было три машины на другой микроавтобус, поменьше, ездил за хлебом ну то есть вот, вот этот процесс и мы считали деньги каким образом просто вот считали ну вот взял там по тем временам там были большие деньги, ну например взял там, там 20 тысяч там, купил купил хлопьев на, на 18, 2 тысячи осталось на них там заправил бензин ну и написал, другую взял там там 40 тысяч, купил там консервов, огурцы соленые, вот. Ну и так далее. И получалось, что в результате получалось, что вроде у нас нормально, но никто не считал баланс. То есть баланса мы не считали. Мы считали, ну, чтобы, ну, как бы не потеряться. И когда прошел год, выяснилось, что денег-то нету, мы все деньги профукали. Понимаете, друзья? То есть, ну, не все, конечно. То есть был какой-то оборотный капитал, оборотный капитал, вот. То есть товар купили, продали, а прибыль никто не считал. И тогда, когда посчитали, а, а у людей, у которых я деньги набрал, каждый месяц там отстегивали, да, брали в долларах. Это понятное дело, тогда только в долларах это было. Вот. У меня еще тогда обменный пункт валюты был. Вот. Так вот. Значит, когда посчитали, увидели, что бизнес, он не то, что не рентабельный, а идет в минус. То есть уже и товаров, и того всего меньше, чем мы людям должны денег с процентами. Проценты им поотдавали, а так как мы все время отдавали, получалось, что на складах товаров становилось меньше. И за счет того, что большой ассортимент, ну представьте, автохимия, автокосметика, автозапчасти, бакалея, там ну, много всего, чего было, хостовары, то есть много-много наименований, но это было нерентабельно, надо было что-то выбрать, что-то конкретно, например, автозапчасти или, или например, продукты. Я-то был за автохимию, мне очень нравилось автохимией торговать, а Вова, он, ему очень нравилось бакалеи, товары там все эти, вот, ну, мы и тем, и тем. Так вот, друзья, я вам о чем говорю, что если вы сейчас... Каким-то образом думаете, что у вас мало денег, их считать не надо. Просто начните вести баланс. Доходы, расходы, доходы. Пришло столько-то, потратили столько-то, доход такой-то, остаток такой-то. И начните инвестировать. Начните инвестировать. Как это делать, Ну, я вам сейчас не буду рассказывать, потому что это не тема нашего сегодняшнего эфира. Сегодня у меня задача была вам рассказать о том, что надо действовать, что надо кое-что делать, что вело бы вас к новым успехам, чтобы не было этой гребли на лодке посредине реки, да, с привязанной лодкой. Вот. Это, друзья, собственно, все, что я хотел вам рассказать. Все, что я хотел вам рассказать. Так, появились вопросы. Где взять денег? Ну, Виктор... Спасибо, я понял, где взять денег. Но вот что я могу насчет того, где взять денег? Деньги, дорогие друзья, рождаются в головах. То есть они просто так не возьмутся ниоткуда. Почему? Потому что я все время, вот, например, повторяю моя любимая такая поговорка, что сегодня с нами происходит то, о чем мы думали вчера, а завтра будет происходить то, о чем мы думаем сегодня. И поэтому деньги рождаются в головах, не где-то там, а деньги рождаются в ваших головах. То есть как только они родились, тогда находятся инструменты. А многие люди по ошибке ищут инструменты. Инструменты, сначала я там все выучу, а потом звут, нет, дорогие друзья. Вот, я тоже, у меня несколько высших образований, вот, и среднетехническое еще есть образование, и могу вам сказать, что... Как в том анекдоте, когда сын спрашивает у отца, пап, а почему ты так мало зарабатываешь? Он говорит, сынок, я для этого закончил три института, да? поэтому так мало зарабатываешь. Дело не в образовании, понимаете, дело в действии. Чем больше вы будете активно действовать, тем больше в вашу жизнь будут приходить деньги. И вот Виктор спрашивает, деньги где брать? толстых кошельках, да? Где же берут эти соль, да? Так вот, необходимо создать в голове. Для того, чтобы вы поняли, как это закрутится, нужно создать некую движуху. Что это за движуха? Движуха – это некий хотелок. Не просто «я хочу там ничего не делать, сдавать квартиры в наем, отдыхать на островах, там все». Вот, вот как Мерлин жил три года. Таиланде, отдыхал там, хрен я там, друзья, отдыхал, я там пахал как трактор, ну конечно видео красивые там, вот, снова собираюсь поехать, да, то прошлая зимовка и потом хоп и пандемия, да, все позакрывали, вот сейчас Таиланд открыли, вот, надо ехать. Вот, то есть, смотрите о чем, то есть долж, должна быть у вас такая внутренняя мотивация, такая хотелка, чтобы аж пекло, что вот я хочу, вот, чтобы утром вы вскакивали и понимали, что вы хотите вот это, вот это, вот это, вот это, не просто я встал, там, ну ладно, хочу миллион долларов, а может поспать, пойду-ка я, пойду-ка я посплю и пошел спать. Нет, дорогие друзья, так не пойдет. Вот пока вы не создадите себе мотивацию, а мотивация, она рождается через, как бы мы там не хотели, какие бы вы там умными, э, умными не были, а вся мотивация, она рождается через телесные ощущения. То есть в конечном итоге мы делаем все для тела. Ну, например, зачем мы едем к морю? Чтобы тело было, телу было приятно. Почему мы носим брендовую, дорогую одежду? Там, да, там рубашка за 120 долларов, Вот зачем я купил? Некоторые говорят, что, дурак, что ли, зачем, можно было за 20 купить. А нет, а, понимаете, вот для тела и для меня, вот сначала тело, телу приятно, красиво, создает, создает определенную ауру. Знаете, это как, как красивый автомобиль, зачем? Зачем покупать, говорит, Мерседес, когда можно купить Запорожец? Говорит, ну ты пойди это объясни владельцу Мерседеса. Почему, почему ему надо покупать запорожец, а не мерседес? Понимаете, о чем я говорю? То есть, вот, Виктор, вот эта мотивация, вот эта мотивация, она рождается, как это ни странно, из предметов. То есть, мечтать про миллион долларов бессмысленно. Я вам сразу говорю, миллион долларов не будет работать. Многие приходят, говорят, хочу миллион долларов, хочу, ну, кто-то сто тысяч, хочу, говорит, тысячу долларов. Когда я спрашиваю, говорю, зачем тебе миллион долларов? И человек начинает думать, ну это же э, вот я всего, чего всего. Э, э, э, понимаете, когда человек точно знает, что вот ему для того, чтобы он чувствовал себя на другом уровне, чтобы ему было хорошо, просто кайфово, э, нужно там вот это, вот это, вот это, вот это. Например, если мне будет говорить вот... Мы тебе подарим загородный дом. Ты будешь. А я не хочу загородный дом. Я городской житель. Я привык жить в городе. Я хочу нормальную квартиру, чтобы там была вот студия хорошая, чтобы там ну, я мог там и отдыхать, и работать. Мне это нравится. А за городом я не хочу жить. Я люблю город, чтобы я мог выйти, встретиться там с кем-то, поехать там куда-то, там еще что-то. То есть это другие, ну как бы я городской житель всю жизнь живу, прожил в городе, да, и мне скучно, я сейчас, пандемия, скрылся из Москвы, уже почти год я в Москве не был, но это тяжело, тяжело без Москвы, я, конечно, вот, вторая прививка, еще тут пару месяцев, и, ну, я в Москву, не знаю, вернусь я, нет, может, в Таиланд уеду, может, в Крыму поживу, я пока сейчас еще не решил. Пока сейчас идет процесс, мне тут э, весело не дают скучать, несколько проектов. Вот, друзья. Так что, э, я к чему все это говорю? К тому говорю, что нужно определиться, что-то, чтобы вещественное было, чтобы вас грело, чтобы вас от этого перло. То есть, чтобы шла энергия. Если просто так вяло хотеть, вяло хотеть пачку денег. Где там пачки денег? Где-то спрятались, да? Если просто... Если вот э, пачки денег есть, вот там 100 евро, да, но ну, не греет, это просто бумага, понимаете. Вот бумага, она ни о чем. Вот, это просто, для Вселенной это просто бумага. Другой вопрос, если я посчитаю 100 листов по 100 евро, это 10 тысяч евро, понимаете, да. То есть я пони, уже, понимаете, вот сейчас представьте, если бы у вас было 10 тысяч евро, вот что бы вы могли на 10 тысяч евро купить? Вот прям представьте, на 10, представьте 10 тысяч. Кто-то сразу говорит, я бы машину купил, кто-то говорит, я бы еще что-то, я бы компьютер, я бы поехал туда-то, я бы купил себе ларек и, и торговал бы печеньем. Нормально? То есть вот сразу почувствовали, когда вы понимаете, что вот на такую сумму вы можете сделать определенную привязку к своим ощущениям. То есть представьте, когда... Вот ваша мечта исполнилась. А что у нас для того, чтобы мечта исполнилась? Нужно что-то делать. Когда вы, помните, вначале говорил, когда вы ничего не делаете, вы разрушаете. Когда вы делаете, вы создаете. Может быть, вы даже неправильно идете. Это тоже нормально. Даже если неправильно идете, но вы все равно это создаете, дорогие друзья. Вот так, вот так. Вот, собственно, это... Все, что я хотел вам сегодня сказать, напоминаю, что каждое воскресенье в 15 часов по московскому времени я в Инстаграме выхожу в эфир. Будет где-то заранее там где-то выкладываться в социальных сетях или ну, в Инстаграме обычно я выкладываю. Вот. Так что, друзья, приходите, готовьте вопросы, задавайте. Сейчас еще в новомодной социальной сети, сейчас я там тоже делаю себе комнату. Вот Там, где мы будем общаться с вами голосом, по интересам и понятно, да? Все, дорогие друзья, на этом все. С вами был Игорь Мерлин. Приходите, если у вас есть какие-то вопросы, пишите в личку. Если вы хотите на консультацию, записывайтесь. Записывайтесь, мы обсудим, когда мы с вами сможем встретиться, ну, э, я просто так не беру на консультацию, сначала нужно пройти интервью, то есть мы должны в течение, ну, я или мои помощники с вами поговорят там 5-10 минут о том, чего вы хотели, и потом, чтобы можно было понять, могу ли я вам помочь в этом, а может быть и нет, зачем тогда браться. Вот, спасибо за сердечки, Марина, спасибо, ну, э, вот, да, вот, спасибо, Саша, Виктор, спасибо, друзья. Все тогда, с вами был Игорь Мерлин, пока-пока.